Привет всем, здравствуйте! Итак, сегодня очередное мое видео под названием Что камни говорят? Какие подсказки они дают вам наперед, вперед? На что надо, может быть, обратить внимание? Какие темы кровоточат? А какие темы даже и не всплывут? Вот тут такой момент. Прогнозировать сегодня я буду на своих авторских горбатых картах. и естественно на камнях очень люблю на камнях дорогие мои вам гадать вот так и конечно же наши наши прям все они драгоценные умнейшие камни Один камень здесь упал, а один прям сюда. Как интересно. Смотрите, камень друга или подруги ускакал. То есть, дорогие мои, на ближайшее время мы смотрим. Ну, как бы вот сейчас и наперед. Тут ситуация такая, смотрите, друг или подруга отошел, отошла. Может быть, это первая нам с вами подсказка, что надо доверять себе, ну, как сказать, надеяться на себя, как говорится, не плашать, да, вот на себя надейся, а там уже как пойдет. Итак, что я вижу? Я вижу, тут вот два поля как бы. Вот сейчас, может, чуть-чуть прошлое цепляем и будущее. Два поля. Что я вижу сейчас? Что тут из прошлого тянется? Из прошлого тянется что? Какие-то ваши перемены внезапные, возможно, не совсем от вас зависящие, возможно даже перемены, связанные с вашей профессиональной деятельностью или с вашим талантом. Возможно, вы что-то боялись, а может быть до конца еще и не до раскрыли, но как-то зацепили какой-то темой, потому что вот тут вот так идет, и наконец-то все-таки э, вошли, вступили в какую-то тему, которая, я так понимаю, очень вам нужна. Вы подозревали, вы знали, вы чувствовали, что эта тема вам даст силы, может, давно хотели в эту тему войти, но вот как-то откладывали, откладывали, эм, как, даже я бы сказала, как-то боялись даже, даже боялись. Тут очень интересно, вот камешек такой немножко фортунный, то есть вообще какая-то фортуна тут сработала. Хочу даже вам объяснить, вот в этой линии лежит камень эм, помощи от умерших предков, то есть в том числе, может быть, вы и мои видео, видео смотрели, я вас уговаривала как-то рискнуть где-то пойти вперед, открыть внутренние эти створки, внутренние эти двери, открыть и войти как в новую дверь и почувствовать и попробовать это как блюдо. Возможно... Вы к этой теме пришли через какой-то конфликт, как, как будто доказать хотелось или кому-то просто показать, что кто-то вас недооценивает. Вот тут очень интересная тема. Вы, конечно, может подозревали, что в этой теме вам придется стать другой, другим как бы, другой персоной немножко. Может быть, чуть больше работать, это дополнительные хлопоты, но тем не менее. Еще хочу сказать, что очень интересно. По прошлой тут вот, это недалекое прошлое, это как сказать, вот недавно сейчас и будущее, да? Вот в недавнем прошлом у вас лежит карта, когда внедряются темные силы. Карта порчи, карта кармических каких-то препятствий даже не кармических но, ну, может быть через ваши какие-то ругачки может быть где-то вы выстав... на кого-то ярлык повесили кого-то как-то обозвали может даже и правильно обозвали но вот оттуда принеслась вам черная клякса такая и я так понимаю сейчас у вас что-то происходит вы как бы боретесь с этой кляксой а может быть всем как там всем врагам на зло на зло вы становитесь немножко другой персоной. Но вы чувствуете, что клякса есть. Почему? Потому что она лежит в одной линии с энергетической темой. То есть, возможно, был такой провал в иммунитете, ухудшение сна, внутри какое-то дребезжание, ощущение, что в розетку включили. Хочу сказать, дорогие мои, вот тут я недавно случайно видео зацепила через... Видео в интернете, в компьютере, в мобильнике, в гаджеты каком-то. Никто вам такие кляксы не снимет, дорогие мои. Человек наложил, и человек рядом, специалист может это снять, за нейтрализовать. Одна дама вам недавно сказала, «Вы смотрите мое видео, мои расклады, они лечебные, и с вас типа чернота уходит». «Да вы что, как она уходит? Как она может уйти?» Даже если, особ, особенно если это общие видео, они а для Васи, для Пети, для Феди, а, вам утверждают, что то есть не ведитесь, это все ерунда, не все дела магические делаются по интернету. Вот запомните. С приворотами, допустим, у меня тоже были вопросы ко мне. Тоже приворот, он не делается по интернету, это непосредственно надо быть вместе с магом сидеть и магичить, так сказать, понимаете, да? То есть хочу сказать, что в недалеком прошлом у вас какие-то сложности, связанные с контактами, какие-то ругачки, у вас ощущение недохождения, как сказать, вот как, как по карьерной лестнице у вас ощущение, что как-то вот чуть то не хватает. Как бы скорости не хватает, вот, силы не хватает, дыхания не хватает. И еще в недалеком прошлом произошло событие, из-за которого вам... Оно тоже как-то на вас свалилось, но из-за которого вам пришлось делать подстройку и как бы стать не самой собой, не самим собой. Вот какое-то вам пришлось делать какое-то действие, может даже, допустим, из-за... Проживание в доме, допустим, да? Может быть, это связано с работой, как вариант. Когда вы как раздвоились и ради какой-то своей цели, а может даже и ради чужой цели, но как-то вот вам пришлось раздвоиться и идти вперед несвойственным вам состоянии. Вот это оно есть. Но мне нравится, что на линии, разделяющей прошлое, как бы вот... Пусть недалекое, но прошлое и будущее. Вот она у нас, центральная линия тут начертана. Лежат камни какие? Давайте посмотрим. Камень перестройки, как я его называю. Пер камень перемен. То есть вы вошли в перемены. Вот две темы я вижу. И пошли вперед. И вы катитесь вперед, и эти перемены вам, ну, вы подсознательно понимаете, что вы в эту тему вошли. Так произошло ради какого-то благосостояния. Благосостояние у вас будет вытягивать за уши, как бы вот эти перемены. Именно тема благосостояния будут. Очень интересная линия все-таки тут есть. Вытягивать невидимые какие-то силы, как бонусные, как будто вот ангел. Смотрите, как интересно, камень ангела лег прямо вот сюда, на карту ангела. То есть ваши фантазии, которые вам, вот ваши таланты связаны с фантазиями, они вам очень вперед тянут через ангела. Ангел говорит, не стесняйся, пытайся экспериментируй, смотрим дальше. Возможно, даже тут не обязательно слушать каких-то предков, родственников по отцовской линии, допустим. Ну, вообще свой дом а надо вот самобытно. Может быть, не надо их пугать каким-то чем-то. А потом все откроется, если что. То есть, вот как-то говорят, не обсуждай много с родней свои планы. Иди вперед, и все получится. И еще для тех, кто... У кого не было встречи с любимым человеком в ближайшие 2-3 недели, она может произойти, и вам надоело это одиночество. Я сейчас про одиноких говорю. Эм... Возможно, это будет человек, знака воздуха или земли, вот как подсказка. Ну так вот тут карты говорят, вот, вот такая тут история очень интересная. И, наконец-то, вы не будете так сильно одиноки внутренне. Потом, что я... И, кстати, поездка может произойти м... связана с дорогой, с какими-то маршрутами, с расстановкой вот каких-то планов на какие-то поездки. Вот тут может быть встреча. Потом, помощь людей, будет помощь людей, но, э, скажем так, э, ну, надо... Не только в себя смотреть. Надо у, успеть увидеть того человека или ту группу людей, которая захочет вам помочь. А в этот момент, чтобы вы вот как бы сконтактировали. Вот, потому что по-прошлому по-прошлому есть такие как бы загвоздки, блокировки вашего контакта с другими людьми. И когда этих контактов не происходит по вашей вине, у вас что-то нужное важное тоже не происходит в вашей жизни. Теперь. Тема любви, еще раз, для тех, кто уже в отношениях. Ну, я бы сказала так, возможно, небольшие разногласия в теме дома владения. вот что-то связано с водой еще, может быть, новый кран надо поменять, может, новый кто-то ванну хочет поменять. Это немножко может быть темой разногласия. Вы говорите, я хочу голубую, другой говорит, нет, да вообще душевую кабину. Но я такой, вы знаете, простой пример на ходу провожу вам, привожу то есть плавно, спокойно обсуждаем, чтобы вот тут, потому что тут все хорошо, а тут такой чертовский камешек выпал. Он отвечает немножко за... Э, ну, чтобы вам жизнь медом не казалась, да? И поэтому у вас может быть определенная забота в той теме, которую можно было мирно, спокойно, очень даже в приятной обстановке обсудить обсудить, обговорить и из этого не делать ну, трагедию. Потом, я даже еще хочу сказать, еще интересная тут подсказка есть, что кто-то из вас, из ваших ближних, может быть, в том числе и вы, на сегодняшний день, на ближайший отсек будущего, вы, так сказать, сейчас скажу, вы немножко заблуждаетесь в теме возможностей вашего дома владения, возможности этой квартиры, где вы живете, может быть вам надо со временем будет расширяться, если вы хотите свои какие-то фантазии вот в теме мой дом моя крепость проявлять. Пока что вас может ожидать какая-то не очень хорошая. Допустим, вот смотрите, вы хотите что-то сделать, делать реновацию или, или там снести стенку. Пока что вам власти могут не дать. Потому что такая карта, смотрите, это как карта сообщений. Сообщений, дудочка. Вот сообщения, но они когда лежат в обнимочку с, крас... э, извиняюсь, с черной карты, это получается какое-то не, ну, не очень для вас приятное сообщение. То есть через два месяца, полтора-два, вы можете получить не очень приятное сообщение какое-то. Вот оно вот есть тут, да? И давайте посмотрим, что работа. Работа, говорит, основная ваша работа, не выпячивайся. Будь там в коллективе, будь среди людей. Вот, за что-то не расстраивайся и, может быть, не становись сильно на чью-то сторону, если вдруг там какие-то небольшие конфронтации. Ну, в работе вас что-то будет немножко расстраивать, потому что, смотрите, такие карты, да? Но она, конечно, больше любовная тема, но все равно, это я называю карта разбитого сердца, немножко трещинка там, да. Вот что-то на работе вас как червячка, червячок какой-то вас гложет. вот что-то он вам не дает, что-то вам мешает на этой работе, возможно, вас мучает монотонность, монотонность вашего вот, труда в прямом смысле слова. Но, так как вы тут начинаете или уже начали какой-то разворот в другой теме, она вас будет спасать. А может даже вы потом с этой основной работы уйдете вот свою, так сказать, творческую линию. Со временем, со временем. Вот, дорогие мои, была, была вам тут такая от меня вот раскладка, разброс камней, трактовка. А после видео, там такая видео пристежка для тех, у кого есть интуиция, там еще дополнительная вам подсказка. Буду благодарна за лайки, за донаты, пишите комментарии и до встречи. Тихо.